Блок, спасающий меня от ненужных ходов, книги переносной файбокл, моя уверенность в том, что я не готов, ведь когда я был на чеку, сигнал был подан и выстрел был дан, и меня спасло только то, что я в тот момент был слегка пьян Я правда стою, но непонятно на чем. Все уже забыли, в чем наша вина. Я до сих пор уверен, что мы не причем. Нелепо делать вид, что я стою у руля, когда вокруг столько кармы и, и я, не в самом деле. Пусть все течет, как течет, ну а я Всех Критик сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Ну что же я попытаюсь сказать о том же самом в несколько более сложных словах. Я очень люблю мой родной народ, моя с ним синхронность равнанную. Я радуюсь жизни, как идиот, вы все идете на работу, я просто стою. И что мне с того, что я не вписан в их план? И даже с того, что я не растаман, вы заедете ссорами между.